Я видел, Дед Мороз зашел по грудь в Иордан Теперь меня не остановить Время собирать мой черный чемодан Теперь меня не остановить Мы баловались тем, чего нет у богов Тебе наше слово сумма слогов Пора отчаливать от этих берегов Я взошел в гору, я был с духом горы, теперь меня не оставить, Ему милей запах, сапог и хабуры, теперь меня не оставить. Пускай я в темноте, но я знаю, где свет. Моему сердцу четырнадцать лет, И я пришел сказать, что домой возврата нет. Тебе меня не остановить yeah. Мы так давно здесь, что мы забыли, кто мы Тебе меня не остановить Пришли танцевать, когда время петь к салме. Теперь меня не остановить. Я сидел на крыше и видел, как оно есть. Нигде нет неба ниже, чем здесь. Нигде нет неба ближе, чем здесь. Теперь меня не остановить.